Сегодня в выпуске Илон Маск показал выносящий мозг грузовик и электрический суперкар, американские разработчики Boston Dynamics научили робота крутить сальто. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов. Правильно правда, новости науки и технологий. Друзья, и кто еще это не сделал, обязательно нажмите на кнопочку подписаться и отжать колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Илон Маск известен своим отношением к этому миру. Он всегда мечтает о большем. Если начало года было связано с появлением беспилотных автомобилей, то последние два месяца 2017-го запомнятся массовым выходом электрогрузовиков. Глава Tesla Motors представил долгожданную электрофуру Tesla Semi Truck. Причем в Твиттере Илон Маск опубликовал интригующее описание. «Я могу превращаться в робота, сражаться с инопланетянами и варить прекрасное латте». Новый транспорт, представленный в дизайнерском центре Tesla в Калифорнии — очередной шаг в миссии Илона, цель которой состоит в том, чтобы человечество забыло об ископаемом топливе и перешло на чистую электроэнергию. Так и будет, если главе Tesla удастся убедить транспортную отрасль в том, что нужно двигаться дальше. В Калифорнии на категорию тяжелых транспортных средств приходится 7% общего объема транспорта, но при этом они производят более 20% парниковых газов. Любой грузовик, который будет использовать электричество вместо дизельного топлива, перестанет оказывать негативное влияние на планету и ее обитателей. В то время как многие только задумываются о разработке электрических грузовиков, у Тесла на это есть и ресурсы, и инженеры, и мощности. Самое главное, у компании есть ресурс, чтобы привлечь внимание все автомобильные отрасли. Маск, похоже, не преувеличивал, когда говорил, что презентация первого электрогрузовика Tesla Тесла вынесет всем мозг. Тесла 7 — это полностью электрический грузовой автомобиль. Уже только один внешний вид отличает его от любых конкурентов. Фура выглядит очень футуристической и больше похоже на люксовый туристический автобус, но главной особенности все таки под кузовом. Под кабиной установлены четыре электрических двигателя на задних осях, по одному с обеих сторон. При полной загрузке 36 тонн грузовик может разогнаться до 100 км в час за 20 секунд. Tesla гарантирует ресурс трансмиссии более чем на полтора миллиона километров, что соответствует примерно 40 кругосветным путешествиям. Наиболее важным моментом является то, что для 7 трак производитель заявляет фантастически 800 км хода на одном заряде аккумулятора. Напомним, ранние слухи указывали на скромные 320-480 км. Кроме того, за 30 минут аккумуляторная батарея Tesla 7 Truck заряжается на 80%, обеспечивая грузовику дальность хода примерно на 640 км. В отличие от других грузовиков, кресло водителя в Tesla 7 размещено посередине кабины. Вместо обычных рычагов рядом с рулевым колесом расположены два сенсорных экрана — левый для мониторинга основных показателей управления различными опциями, а правый — для привычной навигации управления мультимедийной системой. Автомобиль заявлен как полуавтономный, способный удерживать полосу движения и торможение самостоятельно. Это соответствует первому-второму уровням автономности беспилотных автомобилей. Первые поставки грузовика ожидаются в 2019 году. Ранее Маск утверждал, что автономные электрогрузовики позволят снизить стоимость перевозок и одновременно повысить безопасность. По ориентировочным расчетам, при заезде на 160 км Теста будет расходовать в среднем 1 доллар на километр. Это дешевле на 50 центов в сравнении с дизельными тягачами. Маск вообще всячески давит на то, что Семи — лучшие производительные дизелей по всем показателям, не только по мощности тяги и аэродинамике, но и по сроку службы. Например, трансмиссия электрофуры не имеет передач, тормоза из-за рекуперативной системы имеют практически неограниченный срок службы. В сумме все нововведения должны привести к тому, что Семи будет выгоднее эффективнее дизельных грузовиков. За равные промежутки времени грузовики Маска должны покрывать большее расстояние. При этом вложения в такой транспорт окупятся снижением операционных расходов. Речь идет о на бензин, а также зарплатах водителей, Тесла планирует сделать грузовики полностью автономными к 2020 году. В ходе презентации Илон Маск не только представил долгожданный грузовик, но и показал концепт нового двухдверного спорткара Tesla Roadster, чем небало удивил всех присутствующих. По словам Илона, это самый быстрый серийный электромобиль. До 96 км в час он разгоняется чуть менее чем за 2 секунды. Полноприводный родстер сможет проехать на одном заряде около 1000 км, а его максимальная скорость составит больше 400 километров в час. Массовое производство Tesla Roadster планируется начать в 2020 году. Цена базовой модели – 200 тысяч долларов. На данный момент модельный ряд Tesla состоит из трех легковых автомобилей — Hatchback Model S, Crossover Model X и Sedan Model 3, продажи которого начались летом 2017 года. За пять лет, прошедших с тех пор, как Tesla начала производить Sedan Model S, компания продала 200 тысяч автомобилей. США на дорогах около 250 миллионов автомобилей, поэтому эти 200 тысяч капля в море. Даже если Tesla сможет нарастить производство доступного седана Model 3, пройдет много времени, прежде чем производители автомобилей из кремниевой до сможет изменить сами принципы передвижения человечества, которые опираются на ископаемое топливо. Итак, грузовик, автомобиль, ракета, поезд, ждем прицеп с приводом, а потом прицеп с автопилотом, и останется только яхта и самолет. Хотя, зная размах Илона, скорее стоит ожидать трансконтинентальный лайнер на 10 тысяч пассажиров или что-то наподобие цепелина, разумеется, на сверхзвуке. Интересно, когда уже Илон додумается сделать такую интересную штуку, ну типа общественного транспорта, которая ездит по городу и не нуждается ни в аккумуляторах ни в заправочном баке, потому что натянуты провода, а внизу проложены рельсы. По-моему, гениальная идея. Все мы с большим интересом наблюдаем за приключениями Илона. И наверняка у многих возник вопрос, почему сейчас, именно сейчас он считает лучшее время для производства нового вида транспорта. Модель 3 отстает от графика на несколько месяцев. За последний квартал акции компании значительно просели, а в судах представители Tesla ожидают с объяснениями причин, предполагаемых проблем сексизма и расизма в компании. Но вряд ли это все становится маской в его кипучей деятельности. Именно этот человек пытается переселить человечество на Марс, создает многоразовые ракеты, пытается предотвратить апокалипсис с роботами, уничтожает пробки роя туннеля и пытается запустить человека в Боби по сверхзвуковой трубе. И все сразу! подумаешь пару грузовиков поставить на конвейер. Когда основная масса людей не верит в будущее электромобилей, значит, Маск идет верной дорогой. Тем временем где-то плачут дальнобойщики, катаясь на КамАЗах по нашим дорогам. От смеха. Американская лаборатория Boston Dynamics, прославившаяся благодаря созданию жутковатых роботов, более не входит в состав Google, однако не прекращает свои разработки. Некоторое время назад она представила прямоходящего робота Атлас, робота, который уже умеет медленно перетаскивать коробки, создавать бардак в офисе и падать со сцены. Но на этот раз его создатели решили удивить нас совершенно новыми трюками. Они научили свое детище основам паркура. Лаборатория робототехники Boston Dynamics, которая была основана при Массачусетском технологическом институте, затем была куплена алфабет, после чего продана японской компании South Bank, известна тем, что производит роботов, максимально похожих на животных людей. В свое время она разработала робота Big Dog для военного агентства DARPA. Затем был робот-гепард Чита и даже шестиногий робот Rise, умеющий карабкаться по вертикальным поверхностям. Многие вспомнят роботов, которых подвергали ударам и тычкам ради доказательств их устойчивости и стабильности. Человека робота Atlas, пожалуй, можно назвать наиболее интересным творением Boston Dynamics, но с тех пор, как последняя сменила владельца, никаких новостей о нем мы не слышали. Теперь, спустя почти два года после последнего обновления Atlas, команда научила робота делать сальто. Компания продемонстрировала небольшое видео, как робот Atlas забирается на небольшое возвышение, перепрыгивает с одного на другое, разворачивается в прыжке на 180 градусов и довольно грациозно крутит сальто, плавно восстанавливая равновесие, а после удачного прыжка поднимает вверх руки, как настоящий гимнаст. Двуногий робот использует множество датчиков в своем теле и ногах, чтобы поддерживать равновесие. Использует системы лидары и стереодатчики для обнаружения и преодоления препятствий. Далеко не каждый сможет сделать этот сложный гимнастический трюк лучше. И повторять не советую, поскольку без инструктажа и поддержки есть высокий риск нанести вред своему здоровью. Впрочем, Boston Dynamics показала и одно неудачное приземление напоследок. Видимо, чтобы успокоить человечество и показать, что восстание машин в ближайшем будущем нам не грозит. Разработчики заявили, что научить робота удерживать равновесие после прыжков было крайне непростой задачей, над которой они бились на протяжении долгого времени. Такая способность нужна роботу не для выступлений в цирке, а для более практической задачи — передвижение и доставки грузов по пересеченной местности. Для этого робота научили использовать руки, чтобы карабкаться вверх по вертикальным поверхностям, как это делают альпинисты. В результате хорошей сбалансированности он может решать широкий спектр задач. Про роботов-животных компания тоже не собирается забывать, поэтому представила новую модель под названием The New Sport Mini. В последние годы в индустрии робототехники наметилась тенденция делать роботов более миловидными, и последний подобный проект Boston Dynamics яркое тому подтверждение. До этого разработчики создали робота спот мини с повадками настоящих собак. Он бегает, крадется на полусогнутых ногах, пытается принюхиваться к окружающим предметам и даже приносит тапочки. По сравнению со своим предшественником, новый робот обрел более элегантную оболочку и конечности. Элементы конструкции и механизмы, которые многим казались жутковатыми, теперь прикрыты декоративными панелями, окрашенными веселый ярко-желтый цвет. То есть, по сути, в Boston Dynamics решили, что с актами публичного машинного эксгибиционизма пора заканчивать. и начали своих роботов в благопристойное одеяние. Однако не это является самым главным. Новый робот способен передвигаться походкой, которая практически не отличается от бега живой собаки. Правда, сейчас он бегает по обычному ровному газону, и нам еще предстоит узнать, насколько легко он будет передвигаться, например, по пересеченной местности, по песку или пробираться через завалы в местах катастроф. Отметим, что сама Boston Dynamics ранее в качестве наиболее подходящего места работы спот называла профессию курьера. Удивительно наблюдать, как четвероногие роботы, которые еще несколько лет назад были большими и неуклюжими и смешно передвигались механической походкой, сделали такой рывок. Глядя на подобный прогресс, невольно начинаешь верить прогнозам дедушки Курцвейла. Что касается Атласа, на мой взгляд, двигается примерно как маленький китаец в костюме робота, ни на что не намекаю, просто наблюдение. Кстати, вспомните, в предыдущих видео исследователи тыкали робота палкой, чтобы проверить его на устойчивость. Сейчас же нет. Более того, в кадре нет вообще ни одного человека. Так что осталось поместить в атласа искусственный интеллект и прятаться. А лет через десять он сам нас будет бить палкой в ангаре и смотреть, как мы реагируем. И делать выводы из разряда классической атлет на 20% эффективнее селфи-палки в деле мотивации высших обезьян». Как тому классика? Спи, ребенок, сладким сном. Будешь спать, до роботы Битва кончилась давно, победили роботы.